Младший мой сын, он очень у меня любит блины, поэтому блины мы пекем через день. Но сегодня он блины захотел у меня с бананом и с шоколадом. Как-то были в кафе, он попробовал, ему понравилось, и сегодня мне он об этом напомнил. Папа говорит, давай приготовим. Ну хорошо, давай приготовим. Я буду использовать бананы, ну и вместо шоколада у меня будет ореховая паста. Как я пеку блины, вы можете посмотреть вот здесь в подсказке. Итак, беру я, блин. Нарежу сюда сейчас банан. Делаю первый раз, даже не знаю, как сделать лучше. Так. Может быть так. Так, вообще-то надо было мне сначала вот так сделать. Так, в общем, беру я, блин. Три кусочка банана. Буду выкладывать небольшими слоями. Слой пасты, слой банана. А если так попробовать? Да, Илья, как Регулярно тебе такое будем давлять, готовить. Мне кажется, немного потоньше бананы резать. Ну да, можно. Ну там я их колечками вложил. Ну я понял. И можно, знаешь, как типа кубика. чтобы было побольше такого. А то вот, допустим, я кусаю, и мне только банан просто, а потом только шоколад но ну, я между бананов вложил шоколад тут какой-то вот тут много всего